Супруги Агабабян занимаются бизнесом уже много лет. Сейчас обживаются в новом помещении. Благодаря поддержке регионального фонда микрофинансирования, их магазин «Арина», цех по приготовлению выпечки и полуфабрикатов сменили жительство. Займ был необходим, чтобы завершить внутренние отделочные работы в помещении, а также приобрести оборудование для изготовления теста и булочных изделий. Оборудование нам надо было печь купить, большой хлеб. И то они могли... Но деньги расходовали на благоустройство, да, все отделочную работу. Деньги не хватило купить. Вот сейчас осталось у нас печь. Не знаю, постараемся, может, купить. А то у нас маленькие, не успеваем печь хлеб. Объемы производства большие, но готовят всегда столько, сколько смогут реализовать в течение нескольких дней, чтобы продукция к столу покупателя попадала всегда в свежем виде. Хлеб... вот. Добавили. Хлеб не было она раньше, покупная была. Хлеб добавили. Булочки, ассортименты, да, продукты вот под кончиком. Сколько сможем, столько сил хватает нам. И добавляем под кончиком. Не жалуемся, нормально берут. Ну, если качество не делают, конечно, она все уйдет. Жители быстро адаптировались к переезду магазина. Годами сложилась группа постоянных покупателей, поэтому оттока нет. Многие даже рады переезду. Теперь еще ближе к дому. Считается следующий наш дом. Поэтому часто здесь отовариваемся. Очень вкусная выпечка, хлеб. Свежий всегда, горячий. Здесь всегда свежая выпечка есть. И полуфабрикаты очень вкусные. Когда неохота готовить, можно воспользоваться. Практически как домашний. В магазине Арина можно приобрести традиционные котлеты, шницели, пельмени, голубцы, фаршированный перец, манты и вареники. Сильва не отказывает себе в удовольствии готовить основы для восточных блюд, таких как инкали, чебуреки, шаурма. Для долмы специально заказывают виноградные листья. На переезде супруги не останавливаются. В планах расширять ассортимент, завершать благоустройство территории магазина и облагородить фасад здания. Алена Шорохова, Дмитрий Чурбаков, студия Калышманова.